Здравствуйте, дорогие зрители! С вами снова я, Елена Анохина, руководитель налогово-юридического консалтинга в компании «Мое дело». Мы продолжаем знакомить вас с интересными темами, которые актуальны в данный момент для каждого из нас. Сегодня мы обсудим тему, которая по сути, уже часть рассматривали и которая, на наш взгляд, достаточно актуальна. Это тема раздела имущества после развода. Ранее одно из наших интервью мы посвятили рассказу о преимуществах и тонкостях заключения брачного договора. Однако подавляющее большинство наших соотечественников таких договоров, к сожалению, не заключает. При этом статистика на 100 свадеб сегодня приходится 50 разводов. Как бы не было это печально, но, к сожалению, факт остается фактом. Поэтому наша сегодняшняя тема, я думаю, заинтересует многих. А поможет нам разобраться в нюансах этого вопроса один из наших постоянных экспертов, ведущий риск налогов и юридического консалтинга Марина Живайкина. Марина, передаю слово тебе. Здравствуйте, коллеги. Лена, соглашусь с тобой по поводу статистики в части разводов. Действительно, сейчас их достаточно много. И как ты верно заметила, в нашей стране брачный договор не очень распространен. А потому делешь имущество после развода достаточно актуальная тема, которая имеет много особенностей, и их нужно учитывать. В рамках нашей сегодняшней беседы мы попробуем осветить все самые важные моменты, на которые следует обратить особое внимание. Отлично, Марин. Тогда предлагаю начать. И первый вопрос, который хотелось бы задать, естественно, как делить имущество, если развод случился, а брачного договора у супругов не было? Во-первых, даже в этом случае вполне можно обойтись без суда. Если супруги расходятся спокойно и цивилизованно, а бывает и такое – они вполне могут заключить соглашение о разделе имущества. Подписать его можно до суда и избавить себя от этого малоприятного процесса. Но можно заключить его и в суде. Понятно. То есть, если супруги уже оказались в суде, но нашли в себе силы договориться такие, можно не делить имущество, как решит, как решит судья, скажем так, а подписать своего рода мирное соглашение, и все закончится, верно? Да, верно. Делить имущество, по сути, можно самостоятельно, а можно и через суд. Но если на эмоциях написали заявление в суд, а потом смогли договориться, есть возможность закончить процесс соглашением. Хорошо. А каким тогда может быть содержание такого соглашения, Марина? В соглашении можно предусмотреть перечень имущества для раздела, размер долей каждого из супругов. Если вещь неделима, ну, например, это автомобиль, а далее, кто будет единственным ее собственником и какую компенсацию получит за это второй. По соглашению разделить имущество можно и пополам, или определить доли с учетом конкретной ситуации. Например, с кем остаются дети, тому для обеспечения их потребностей будет выделена большая доля. Подписанное соглашение нужно обязательно заверить у нотариуса. Понятно. То есть можно сказать, что соглашение своего рода напоминает брачный договор по своей сути. Но ну, не забывайте, конечно же, что и психологический фактор, что брачный договор, как правило, заключают на берегу. да, То есть когда проще договориться, проще объяснить причины да? его заключения, обоснованно, спокойно, чем в момент взаимных разочарований, конечно же, и обид. Марина, а если у нас самая сложная ситуация, супруги не могут договориться, не слушают друг друга, то, конечно же, получается, остается единственный вариант – суд, верно? Дален, верно. Если не брачный договор, не соглашение невозможны, остается только суд. А разделом имущества стоимостью не более 50 тысяч рублей займется мировой судья. Если же стоимость имущества выше 50 тысяч, то следует обращаться в районный суд. Хорошо. А в этом случае делить имущество, возможно, будет только пополам или есть какие-то варианты? Ты знаешь, как и в варианте с соглашением, суд может отойти от начала равенства долей супругов. Причины те же. Защита интересов несовершеннолетних детей, не всегда, но часто. Или если один из супругов не зарабатывал без уважительных на то причин или спускал имущество семьи в азартных играх. Определившись с долями, суд начнет делить имущество. Хорошо, Марина. А на что в первую очередь обращает внимание суд? При разделе имущества есть важные особенности. Если одному из супругов передается имущество, стоимость которого превышает причитающуюся ему долю, другому супругу может быть присуждена соответствующая денежная или иная компенсация. Далее, общие долги разделят пропорционально долям. Ну и, наконец, личные долги каждый из супругов будет оплачивать сам. А какое имущество будут делить? Разделу подлежат полученные зарплаты, премии, компенсации, недвижимость, автомобили, мебель, бытовая техника, финансовые активы, такие как банковские вклады, ценные бумаги, причем неважно кто по факту делал вложения и на кого открыты вклады и куплены ценные бумаги. Однако финансовые активы делятся с учетом некоторых правил. В частности, если счет в банке открыт до вступления в брак, он остается собственностью того супруга, который его открыл. Делить будут только те средства, которые были зачислены во вклад за весь период брака. Если счет был открыт в браке, все средства на нем подлежат разделу между супругами. Хорошо, этот момент понятен. А вот как делить ипотеку и квартиру в ипотеке, соответственно? Ведь известно, это такой а, самый важный камень преткновения для многих семей на самом деле при разводе. Да, это действительно так. В данном случае будут учитывать определенные нюансы. Если ипотека была оформлена до брака, при разводе собственник квартиры не меняется. Но второй супруг имеет право на компенсацию сделанных им в период брака вложений. Если ипотечная квартира появилась в браке, то ее разделят пополам. Если в ипотеку вложен материнский капитал, сначала будут учтены доли детей, а между супругами разделят оставшуюся часть. Понятно. Хорошо, Марин. А вот мы еще очень часто, соответственно, из новостей слышим о разводах известных людей, которые рассказывают, как они делят картины, там, драгоценности. Да? То есть, иными словами, предметы роскоши. Что мы можем рассказать об этом моменте? Я еще поясню суть вопроса. Все-таки основная аудитория – это все-таки у нас бизнес, да, и многих, как мы уже обсудили ранее, есть, соответственно, какие-то финансовые активы, да, которые тоже интересуются, скажем так, наши клиенты, как поделить. Соответственно, иногда интересуются, как поделить предметы роскоши. Вот хотелось бы узнать подробнее об этом. Ну, здесь я могу сказать следующее. Предметы роскоши, приобретенные в период брака за счет общих средств супругов, являются их совместной собственностью. Как правило, при разделе предмет роскоши оставляют в собственности одного из супругов с выплатой другому супругу денежной компенсации в размере половины его стоимости. Хорошо, а как суд определит, что является предметом роскоши, а что нет, соответственно, и есть ли какое-то определение этого понятия в законе? Все зависит от видовых характеристик имущества, стоимости и ценности для семьи. Например, к предметам роскоши можно отнести произведения искусства, антикварные или уникальные вещи, да, ну, скажем, там, дорогие наручные часы, которые не являются необходимыми предметами и не предназначены для удовлетворения потребностей всех членов семьи. Но все не так однозначно. В законодательстве никаких пояснений на этот счет нет. Да и невозможно установить единый перечень предметов роскоши, учитывая, что у всех семей разный достаток. К примеру, одни считают iPhone последней модели роскошью, а другие – жизненно необходимой техникой. В этом случае суд, скорее всего, будет исходить из уровня материальной обеспеченности конкретной семьи. Так, Верховный суд не согласился, что часы марки Паток Филиппа стоимостью 1 миллион 190 тысяч 604 рубля относится к вещам индивидуального пользования супруга. По мнению Верховного суда, такие часы скорее предмет роскоши. Хорошо, дорогие зрители, будьте осторожны, да, и если все-таки бизнес у вас шел хорошо, и вы могли купить себе какие-то, скажем так, предметы роскоши, да, то имейте в виду, что при разводе их могут поделить. Тоже, если супруг все-таки окажется подкованным в этом моменте, да, и будет знать, на что обращать внимание. Хорошо. Часы за миллион все-таки такой нечастый предмет для раздела, но все-таки да. Марин, а, а что ты скажешь, допустим, о норковой шубке? Ну и по шубке не так все однозначно. Прежде чем делить шубу, суду нужно ответить на вопрос, это роскошь или нет. У судов на этот счет разные мнения. В одном из дел Московский городской суд исключил из совместного имущества шубу из розовой норки, учтя степень ее износа 40%. А в другом деле, напротив, посчитал норковую шубу стоимостью в 50 тысяч рублей предметом роскоши. Суд ямал автономного округа сказал, что в климатических условиях Крайнего Севера норковая шуба не может считаться предметом роскоши, пусть даже она и стоила изначально почти 300 тысяч рублей. Правда, немалую степень износа шубы суд тоже учел. То есть в данном вопросе все очень индивидуально. Да, здесь, получается, все, конечно, зависит еще все-таки от судьи, все-таки тоже человеческий фактор, я думаю, играет роль, да, и а, логика рассмотрения этого вопроса тоже, поэтому будьте осторожны, <свят> разводитесь аккуратно, да, и, соответственно, имущество делите тоже внимательно и заранее продумывайте эти моменты. Да, примеры, конечно, очень интересные. <свят> Насколько мне известно, кроме имущества, которое при разводе делят, есть а, то, что разделу ни в коем случае не подлежит. Расскажи, пожалуйста, подробно. Об этой группе имущества. Да, Лен, такая группа имущества действительно есть. Можем выделить, скажем так, несколько видов да, этого имущества и остановимся немножко поподробнее на каждой из них. Первая группа – это имущество каждого из супругов. Что мы сюда можем отнести? Это имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, имущество, приобретенное в период брака наличные средства одного из супругов, имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам. Вещи индивидуального пользования, ну такие как одежда, обувь и прочее, за исключением драгоценностей и других предметов роскоши, приобретенные в период брака за счет общих средств супругов. Исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности, созданной одним из супругов. Вторую группу вещей составляют вещи, приобретенные исключительно для удовлетворения потребностей несовершеннолетних детей. Но сюда что мы можем отнести? Одежду, обувь, школьные спортивные принадлежности, музыкальные инструменты, какие-то детские книги, там, да, библиотека и так далее. Такие вещи передаются без компенсации тому из супругов, с которым проживают дети. А третья группа – это вклады, внесенные супругами за счет общего имущества супругов на имя их общих несовершеннолетних детей. Ну, как мы понимаем, да, эти вклады также будут переданы тому из супругов, с которым останутся проживать дети. Ну И, наконец, четвертая группа – это средства материнского капитала. Хорошо, а давай разберем примеры. Ну, допустим, у жены была одинокая тетушка, которая умерла и по завещанию оставила ей в наследство квартиру. Муж, конечно же, жену поддержал, там и финансово участвовал в ремонте этой квартиры. Ну, допустим, покупал мебель, там, оплачивал услуги ремонтной бригады. Да. Сможет ли он претендовать на эту квартиру в случае развода? Нет, не сможет. Унаследованная недвижимость всецело признается собственностью жены в данном случае, как и, к примеру, в случае, когда родители мужа по договору дарения передали ему свой земельный участок. В случае что, в дележе имущества земля участвовать не будет. То же самое касается имущества Которое было приобретено хоть и в браке, но на личные средства одного из супругов. Ну, к примеру, на деньги, лежавшие на вкладе, который был открыт на имя мужа там, или жены, еще до вступления в брак. Или на деньги, подаренные в период брака родителями одного из супругов, лично своему сыну или дочери. В этом случае в качестве доказательства надо иметь письменный договор дарения денежных средств. А если деньги дарятся для конкретной цели, ну, например, для покупки квартиры или машины, то лучше эту цель указать прямо в договоре. Впоследствии можно будет избежать раздела этого имущества, если второй супруг будет делить его в суде. Дорогие зрители, это, кстати, очень тоже важный момент, поэтому прошу обратить на него внимание да, и взять себе на заметку, потому что все таки родители часто помогают детям, да, или у нас, скажем так, ну и женщины, и мужчины стремятся развивать свою карьеру, и, соответственно, у каждого есть определенные вклады, да, и для того, чтобы не было вот каких-то проблемных ситуаций в будущем, да, как бы друг к другу не относились, лучше предусмотреть все заранее. Конечно же, такие вопросы... Мало кто задает себе сразу, да, и не то, что и не факт, что может разбираться в них, соответственно, поэтому... Если планируется что-то такое, лучше, конечно же, обратиться к профессионалу, спросить экспертное мнение, а, юриста, который по полочкам расскажет все, все риски, да, а, возможные варианты, и скажет, грубо говоря, такой мирный вариант соглашения. Вот, к примеру, я думаю, это никак бы не оскорбило супругу, если родители действительно составили договор дарения да, и прописали, что это нацелено на покупку квартиры и тому подобное. Даже в браке ничего оскорбительного в этом нет. А, просто, как бы, у родителей была определенная цель, соответственно, да, для того, чтобы их ребенок купил, соответственно, а, вещь себе в нужное время, да, и нужно, а, за нужную сумму. Поэтому... Надо пользоваться, скажем так, законом в своих интересах, соответственно, обязательно применять его правильно. И если есть возможность, обязательно обращаться к профессионалу хотя бы за консультацией. Да. Если есть возможность оставить еще и договор, то, конечно же, и за договором. Кстати, компания «Мое дело» представляет разовые юридические услуги, да, где мы можем рассмотреть разные ситуации, в том числе, а, если это будет даже связано с бизнесом, та же самая покупка, да, то вы сможете это и в, тариф, в тарифе рассмотреть, который предусматривает юриста, да, где юрист посмотрит и договор, или посмотрит на его отсутствие, да, скажет риски, скажет, как это еще можно исправить, в какие сроки, а, то есть подстрахует вас со всех сторон. Поэтому будьте бдительны, будьте внимательны, да, делайте все покупки обдуманно а, и сразу продумывайте, а как, что потом будет с этой покупкой в будущем. Особенно, если это, конечно же, связано с бизнесом, потому что Развод – это такая вещь непредсказуемая, и на практике наших клиентов это бывает очень губительно и для компании, и для ведения бизнеса, когда в определенный момент уходят большие оборотные средства да, и так далее. И вроде бы развивающийся бизнес приходится закрывать, поэтому будьте гидеем. Марина, спасибо тебе еще большое. Это очень хорошие примеры. Я думаю, даже вот среди них ты еще одну такую очень интересную, до этого болевую точку привела, а, материнский капитал, а, что он разделу не подлежит. Расскажи, пожалуйста, об этом подробнее. На самом деле, вот на практике его очень часто хотят определить на удивление. Ну, как мы все знаем, материнский капитал имеет специальное целевое назначение, поэтому эти средства не являются совместно нажитым имуществом супругов и не могут быть разделены между ними. Такова позиция и Верховного суда. Ну и давай все-таки скажем честно, да, что на практике разводящиеся супруги пытаются разделить не сам капитал, а то жилье, которое куплено с помощью материнских денег. Напомним, что такое жилье должно быть оформлено в общую долевую собственность родителей и всех детей. Размер долей при этом определяется по соглашению, но нередко родители забывают о своем обязательстве выделить детям долю, а потом уже в случае развода начинают делить жилье пополам в суде. В отношении подобных споров суды выработали такой подход. Материнский капитал должен распределяться на родителей и детей в равных долях. Таким образом, ту часть жилья, которая была оплачена материнским капиталом, нужно разделить поровну на всех, а оставшуюся часть пополам между супругами. Хорошо. И я думаю, кстати, это самый такой адекватный пример, и лучше сделать это сразу в моменте, чем это будет лишний повод для раздора да, при разводе, соответственно, где можно доказывать все иное и обратное, да, но суд все-таки сделает как надо и в любом случае подумает в первую очередь о детях. А, давай мы поясним, наверное, на этот момент в центрах, Марина, так будет комфортнее нашим зрителям. Ну, давай. Ну, скажем, материнским капиталом покрыты 10% от стоимости купленной квартиры. Это означает, что в квартире доля каждого из двух детей – 2,5%. Да? То есть, как мы к этой цифре пришли? 10% мы разделили на всех членов семьи, да, на четверых человек. Соответственно, доля одного ребенка составит 2,5%. А далее посчитаем долю каждого из супругов. И она составит 47,5%. Как мы пришли к этой цифре? А вся квартира берется нами да, за 100%. Как мы раньше уже посчитали, доля каждого из детей составляет два с половиной процента. Умножаем ее на двух детей, получаем 5%. процентов. Соответственно, сто минус пять процентов мы делим пополам на каждого из супругов. Таким образом, как я уже говорила ранее, доля каждого из супругов составит сорок семь с половиной процентов. Хорошо, Марин. А вот как ты считаешь, если необходимость как-то пояснять, скажем так, в суде, да, там обосновывать то еще, почему нельзя делить детские вещи? А по моему мнению, конечно же, это очевидно, что нельзя, да. Но вот, насколько я знаю, есть такая судебная практика, которая показывает совсем обратное. Ну, к сожалению, да. Ты права, необходимость доказывать есть, и судебная практика показывает, что очевидность ясна не всем. Позиция судов такова. Одежда, обувь, школьные и спортивные принадлежности, музыкальные инструменты, детская библиотека разделу не подлежат и при разводе остаются у того супруга, с которым остаются дети». Казалось бы, вопросов быть не должно, но в жизни бывает по-другому. Один из отцов настаивал, что в состав делимого имущества должна войти пианино, на котором занимался его сын, посещающий музыкальную школу. Но Мосгорсуд отверг его требования. Были и такие папы, которые безуспешно пытались поделить с бывшей женой детские матрасы, а также детскую кроватку, коляску, автокресло. С другой стороны, Мосгорсуд отказался признать книжный шкаф, установленный в детской комнате, имуществом, предназначенным исключительно для удовлетворения потребностей ребенка. Ведь исходя из своего функционального назначения, шкаф мог быть использован и остальными членами семьи. Другие суды сделали схожий вывод в отношении компьютера. Понятно. То есть и в этом вопросе, конечно же, есть очень скользкие нюансы такие. Уважаемые зрители, обратите внимание, сколько особенностей, да, вот мы уже описали. А, то есть вопрос раздела имущества после развода имеет множество нюансов. Поэтому зачастую в таких вопросах нужна, конечно же, поддержка квалифицированного специалиста, чтобы не упустить важное, во-первых, а также иметь под рукой, конечно же, информационный ресурс, который не будет лишним, к которому можно обратиться, да, и найти нужные в моменте быстро и подстраховаться скажем так сразу в качестве такого ресурса мы можем конечно же предложить справочную систему мое дело бюро а также возможно правая поддержка специалистами компании мое дело в виде консультации так и подготовки экспертиз определенных видов документов. А, компания «Мое дело», конечно же, всегда готова поставить вам свое плечо, как в работе а, бизнеса, соответственно, так и даже когда у вас возникают ваши собственные проблемы. Поэтому у нас есть разный формат услуг, и мы готовы постраховать вас со всех сторон. Ну, хорошо, мы немного отвлеклись. а Марин, давай продолжим нашу беседу. А как обстоит дело с денежными вкладами, которые родители открывают на имя детей? Здесь действуют похожие принципы, что и в случае с детскими вещами. Ну, предположим, муж с женой решили копить на образование своей дочери и открыли на ее имя банковский вклад. Ежегодно они вносили туда по 50 тысяч рублей, и за 10 лет брака накопилось полмиллиона. Но тут родители девочки решили развестись. И отец через суд потребовал отдать ему 250 тысяч рублей с этого вклада. Однако ни при каких условиях эти деньги не войдут в состав общего имущества, которое делится при разводе. Отмечу важный момент. Сказанное относ, относится только к общим детям супругов. Вклад, открытой на имени совершеннолетнего ребенка только одного из супругов и пополняемый за счет общих денег подлежит разделу на общих основаниях. Хорошо, а как обстоят дела со страховками? Ну, это довольно часто, кстати, сейчас бывает, когда оформляется там, полис, соответственно, страхования жизни ребенка, да, там будут ли делить взносы по полисам, накопительным, допустим, или инвестиционного страхования жизни ребенка. Нет, не будут. Логика тут такая. Эти взносы не являются имуществом в понимании гражданского и семейного кодекса. То есть, если кто-то из супругов в период брака приобрел такой страховой полис и каждый год переводит туда деньги, то в случае развода другой супруг их получить не сможет. Дело в том, что хоть деньги и лежат на счете, ну, к примеру, мужа да, или там жены, но ему принадлежит только полис а накопленные взносы – это собственность страховой компании. Но даже когда срок договора страхования закончится, и страховой случай не произойдет, после развода эти деньги все равно целиком будут принадлежать мужу, ну или, соответственно, жене. Понятно. А, ну, поскольку мы до этого говорили про известных личностей, давай снова как бы разберем пример. У нас тут недавно, грубо говоря, разводились известные юмористы, да, и, и они, вероятно, делили не только имущество, конечно же, но и права на многочисленные юмористические номера, так сказать, в которых участвовали оба. А, по сути дела, конечно же, если разбирать это на примере бизнеса да, или, допустим, супругов, это, по сути дела, интеллектуальная собственность. Вот расскажи нам, пожалуйста, Марин, как делится интеллектуальная собственность? Ну, Лен должна отметить, что и здесь бывают свои нюансы. Поясню, наверное, лучше на примерах, так будет нагляднее. Да? А семейный кодекс говорит о том, что исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности, созданный одним из супругов, принадлежит... Соответственно, автору такого произведения. Да? Следовательно, брак с авторов никак не влияет на их исключительные права на произведение, поскольку эти права являются личными правами каждого из супругов в отдельности, а не совместной собственностью супругов. Другими словами, при разводе никакие исключительные права разделу не подлежат. Ну, например, супругами в соавторстве была написана песня, причем одним из супругов был написан текст, а другим – музыка. В дальнейшем супруги расторгли брак и начали делить имущество. При этом ни права на текст, ни права на музыку разделу не подлежат, поскольку не являются общим имуществом супругов, а являются результатом их интеллектуальной деятельности. И, соответственно, права принадлежат лично каждому из них. Или еще один пример, а, ну, скажем, со сложным произведением, да, где нельзя четко выделить творческий вклад каждого из супругов. Это видеоролик, сценарий, которому написан ими совместно. Ролик, сыгранный ими двумя. Съемка осуществлялась также их силами, без привлечения третьих лиц. При разделе совместно нажитого имущества, права на него также не подлежат разделу. Они, устаю, они остаются у них обоих, как у соавторов, поскольку и не принадлежали им обоим, как супругам. Хорошо. А если говорить не о песне, например, а о тех доходах, которые отчисляются в качестве авторских за ротацию, соответственно, например, песни на радио, либо на телевидении, или от доходов от продажи книги, которую написал и издал, допустим, один из супругов? Ну, в данном случае речь идет о доходах от результатов интеллектуальной деятельности, да, которые являются общим имуществом супругов и, соответственно, подлежат разделу. Это означает, что если один из супругов получал доход от использования созданного им произведения, но не передавал его в семью, охранил, например, на отдельном банковском счете, то при расторжении брака такие денежные средства подлежат разделу, как совместно нажитое имущество. Да, нюансов, конечно, правда, много, поэтому предлагаю сформулировать выводы и рекомендации относительно раздела интеллектуальной собственности для, скажем так, более наглядного понимания для нашего зрителя. Ну, выводы и рекомендации будут следующими. Во-первых, при разводе супругов соавторов никакие исключительные права разделу не подлежат. Во-вторых, подлежат разделу лишь доходы, полученные каждым из супругов от результатов интеллектуальной деятельности в период брака. Исключительные права остаются у каждого из супругов. Использование результатов интеллектуальной деятельности, произведений, да, соответственно, осуществляется совместно, если соглашением между ними не предусмотрено иное. Если произведение образует собой неразрывное целое, ни один из супругов без достаточных оснований не может запретить другому использовать такое произведение. Но если использование осуществляется одним из супругов без согласия другого, суд может взыскать компенсацию за нарушение авторских прав. Ну и в-третьих... Чтобы избежать конфликтов, супруги-соавторы могут заключить соглашение, в соответствии с которым распоряжение исключительными правами на произведение и использование произведения осуществляется полностью одним из бывших супругов, без получения какого-либо согласия от второго супруга. В этом случае доход также получает лишь один из супругов. Такое соглашение может быть заключено лишь по обоюдному желанию супругов. В судебном порядке его заключение не предусмотрено. Ну что сказать, вопрос с раздела имущества, конечно же, после развода достаточно много подводных камней, о которых нужно знать. Марина, спасибо тебе огромное за интересную и познавательную беседу. В заключении интервью хочу напомнить, что на выяснение всех вопросов с разделом имущества у супругов есть три года, дата регистрации развода. И если кто-то из супругов опомнится позже этого срока, раздел может и не состояться. У бывшего супруга будет железный аргумент, истекший срок давности. Поэтому имейте, пожалуйста, это в виду. А, следите а, за временем, потому что, особенно если мы говорим о бизнесменах, а, то время у них улетит очень быстро, когда ты погружен в свой бизнес, в свою компанию, да, в проблемы ее развития, а здесь время играет против вас. Поэтому здесь надо быть очень внимательным. Чтобы быть в курсе всех актуальных тем, подписывайтесь на наш канал. Если вам понравился наш сегодняшний ролик, не забудьте поставить, пожалуйста, лайк. Если какие-то вопросы на эту тему у вас остались открытыми, обязательно пишите их в комментариях. Также мы будем рады пожеланиям на новые темы да, для наших новых роликов. Имейте в виду, может быть, именно вашу потребность, да, то, что интересует вас, может стать основанием и темой, грубо говоря, которой вы рассказываете. Смотрим в следующем нашем интервью. А, желаем всем, конечно же, дружбы и взаимопонимания. До новых встреч удачного ведения бизнеса.